Всем привет, меня зовут Аня Нэш, это очередное видео на моем канале, так что не пропустите, да, кстати, если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подпишитесь, поставьте лайк этому видео. И я думаю, что лайка заслуживаю, потому что я сейчас снимаю глубоко-глубоко ночью, пока мои не спят, и я решила поработать для своего канала, да, снять для вас видео, потому что тема такая актуальная, февральская, это идея для подарка на 14 февраля для мужчин, для мужей. Я даже не знаю, на какую аудиторию я рассчитываю, снимая это видео, но, ну, наверное, все-таки для женщин, девушек, которые решили порадовать своих мужчин подобным подарком. Это электробритва. Почему я решила подарить своему мужу электробритву? Знаете, девчонки, я все-таки ориентировалась на его желания и предпочтения. Он у меня уже давно-давно хотел и... Когда я все-таки решила сесть и выбрать ему электробритву, у меня просто, знаете, волосы на голове зашевелились, потому что передо мной встал. О, огромнейший выбор этих электробритв. И встал вопрос. Как выбрать матьевую электробритву? Ну, я сразу скажу, что я выбирала прямо как как себе. И я сразу мужу сказала, что я выбрала такую, какую я хотела. Сказал, такую, какую ты хотела. Я говорю, ну да. Ты можешь ты ее себе купила? Я говорю, ну нет. Я, ну просто как-то я... Мне хотелось выбрать такую бритву, которой он будет пользоваться просто с огромным удовольствием. И я выбрала именно Филипс. Да, вот этой вот марки series 6000 я вам ее обязательно покажу сейчас и расскажу на что я ориентировалась и сколько она стоит ну и давайте уже распаково сейчас я вам покажу первое конечно же вообще что мне приглянулось да ну как для вас для женщин самое главное чтобы было красивенько она шла вот в таком вот чехле кстати да Забыла сказать, когда я заказывала на магазин, я очень, очень надеялась, что упаковка придет в целости и сохранности. Господи, на что я надеялась, не знаю. Но пришла она мне вот в таком вот состоянии. Я не знаю, упала она или ее уронили, не знаю, что с ней делали, но это растет, благо она вот идет вот в таком вот чехле, это просто ударный чехол, кстати, может быть это ей и спасло жизнь-то, сразу девчонки скажу, что обозреватель с меня так себе, поэтому я буду рассказывать своими словами, почему, зачем, сколько стоит, и вот так вот она, собственно, выглядит, я, короче говоря, я вообще выбирала как себе, вот так вот она выглядит Очень классно, мне очень нравится Ладно Короче говоря Что вообще первое, на что я обратила Внимание, девчонки В общем, электробритки Которые ниже 5000 рублей Они заряжаются По 8, мать его, часов По 8 часов И в автономном режиме Работают всего 40 минут Ну, то есть там где-то примерно на ну, 8-10 процедур, я там думаю, что хватит. Вот эта электробритва, она заряжается час, и час работает в автономном режиме. Это такой, ну, плюсик. Ну, сами да? А что еще вообще хотелось мне сказать вообще про эту электробрит? Такая бритва подойдет, кстати, скажу, что не всем. Такая бритва подойдет мужчинам, у которых... Господи. Это называется щетина у которых щетина прям вот мягкая у меня муж попробовал знаете девчонки он просто вот в полном восторге ему очень сильно понравилось и здесь кстати когда включаешь ее здесь загораются ну индикаторы кстати она ну, классно смотрится вообще здесь самозатачивающаяся лезвие и что еще понравилось мне, что вот эту вот, так сказать, назвать ее, короче говоря, вот эту вот штуку, ну как назвать ее, головку, ее нужно менять один раз в два года. И такая вот головка стоит в районе 3000 рублей. Я думаю, что это не такие уже большие деньги, да, потратить раз в два года на электробритву, которая будет служить тебе верой и правдой что еще хочется мне вообще сказать про, электро, про эту электробритву здесь стоит защита здесь а, она кстати можно бриться как на сухую, так и на влажную и у нее стоит защита то есть во время того как он будет, она будет заряжаться, ей бриться нельзя в избежании соответственно удара электрическим током вот, поэтому, ну, можно брать ее в душ, можно ее мочить. А, когда побрился ваш пущина, промыл прям под струей воды, и все окей. И у нее есть вот такой вот еще триммер. Но ну, говорят, что он очень быстро ломается, ну, не знаю, посмотрим. И он в основном идет только вот для того, чтобы подбревать виски. Так, что еще хочу сказать. При подключении зарядному устройству здесь загорается панель и после того как мужчина допустим побрился здесь загорается такой как индикатор в виде кранчика что эту насадку да ее нужно помыть я не знаю девчонки почему я выбрала именно эту но по многочисленным скажем так отзывам да, те кто пользуются этой электробритой кто-то пишет что вот там плохо пробревает но я еще раз повторюсь у кого мягкая щетина она идеально подойдет у кого щетина грубая ну соответственно уже там нужно смотреть да какую может быть какая-то там другая подойдет у нее здесь прорезиненная вставка то есть она не она не скользит господи держи показываю Просто, да. <смех> и вообще она так странно выглядит, конечно У нее прорезиненная вставка, то есть она в руке не скользит То есть она нигде не выскользнет, ничего с ней не случится, она не упадет Ну, в общем, очень много плюсов, то, что мне вот понравилось И моему мужу тоже очень сильно понравилось Ну и, конечно же, сама вообще, сам дизайн Девчонки, ну блин, классно вообще. Кстати, очень удобно такой чехол. Ах, захочет уйти, кинул в чехол и. Ладно, мои мысли мои сколько у меня. Ну вот, девчонки, вот такой вот небольшой обзор идеи для подарка для вашего мужчины. Я не знаю, девчонки. Ну, я рассказала, то есть, так, как, так вот, как она мне понравилась, да, эта электробитва, И, конечно же, смотрите сами. Я вам уже сказала, да, что на что вообще, что предпочитает ваш мужчина. Поэтому выбор за вами. Ну что ж, девчонки, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И, кстати, да, не забывайте поставить на колокольчик, чтобы вы не пропустили мои следующие ролики. А следующий ролик будет идея для подарка на 23 февраля, если там еще круче. Молодцы, Все, пока-пока.